Вот 74 дом на c5. Сейчас пойдем мы снимем, что там наверху. Для наших уважаемых подписчиков, которые просят снимать. Он почти не изменился. Территория. Это у нас вид сверху с девятого этажа на C5. Монумент мужества. Там дальше парк, где колесо обозрения. Справа у нас посольство Федеративной Республики Германии. Дальше там пожарка. Что вот такое такой вид сверху? с девятого этажа повторю очень интересно ну, что ж